США признали превосходство российской армии. На фоне усиления напряженности в Европе западные эксперты все чаще задаются вопросом, чем может закончиться вооруженный конфликт НАТО с Россией, и выводы неутешительны. Так высокопоставленный американский офицер однозначно заявил, альянсу не удастся в полной мере защитить сухопутные войска с воздуха, у российской армии на малых высотах неоспоримые преимущества. Кризис вокруг Украины сплотил Североатлантический блок. Авиация НАТО еще чаще летает вдоль российских границ. В Европе формируются новые многонациональные боевые группы, совершенствуется военная инфраструктура, проводятся многочисленные учения. В Брюсселе и Вашингтоне не скрывают, нынешнее обострение, дополнительная возможность для западных союзников отработать тактику, преодолеть языковой барьер и научиться действовать как единое целое. По словам командующего силами ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харигана, у американцев появился отличный шанс отработать с партнерами организацию воздушной огневой поддержки Close Air Support, CES. Авианаводчики разных стран тренируются совместно управлять объединенной авиационной группировкой, которая защитит сухопутные войска. Постоянный контакт с европейскими коллегами позволил вывести нашу огневую мощно-принципиально на новый уровень, достаточный, чтобы справиться с любой угрозой, подчеркнул Хариган. Впрочем, глава отдела специя программ Аэромобильного командования ВВС США Максимилиан Бремер считает, что организовать надежное авиационное прикрытие наземных частей будет очень непросто, по крайней мере, на высотах до 3000 метров. Именно на этих эшелонах работают штурмовики А-10 и ударные вертолеты. У русских есть отличные средства противовоздушной обороны, особенно ближнего и малого радиуса действия, констатирует Бремер. Я имею в виду системы ТОР, БУК, Панцирь, Тунгуска, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Верба и Игла. Причем их очень много. Следовательно, наша штурмовая и армейская авиация будут под постоянной угрозой. А это повлечет потери как в материальной части, так и в личном составе. Полковник признает, у США нет достаточно эффективных средств противодействия. Штурмовики и вертолеты будут сбивать, а использовать истребители пятого поколения F-35 слишком рискованно, ведь мало заметно они лишь на больших высотах. К тому же этих крайне дорогих самолетов крайне мало. Помимо эффективной ПВО, Бремер указывает на другой козырь российской армии – артиллерию. В конфликтах последних десятилетий, напомнил он, НАТО делало ставку на авиацию. Учитывая, что противниками были страны без серьезной ПВО, бомбили неугодные режимы практически безнаказанно. С Россией так не получится. А значит придется воевать и на земле. Артиллерия – ключевой элемент российских сухопутных войск, говорит полковник. У них больше орудий и реактивных систем залпового огня, чем у любого государства НАТО, и пока они совершенствовали эти вооружения, мы отправляли их в утиль. Результат – практически полное отсутствие тяжелой артиллерии в армиях Альянса. Нужно четко понимать, на начальной стадии конфликта русские смогут обстреливать наши войска, оставаясь фактически неуязвимыми. При этом артиллерия работает в тесной связке с беспилотной разведывательной авиацией, которая за последние годы сделала качественный и количественный скачок вперед. Русские, подчеркивает Бремер, прекрасно обкатали ее в реальных боевых действиях, в Сирии. Наши дроны совершили там более 16 тысяч вылетов, уточняет военный эксперт Алексей Леонков. Их интегрировали в единый разведывательно-огневой контур с наземными войсками. Это выглядит примерно так, спецназ тылу боевиков обнаруживает объект, подлежащий уничтожению. В район операции немедленно вызывают БЛА, бойцы с помощью комплекса разведки, управления и связи, КРУС, стрелец из комплекта экипировки Ратник передают дрону координаты цели. Тот отправляет информацию операторам средств поражения, самолетам или артиллерии. Далее следует точный залп, а беспилотник фиксирует результаты обстрела тактика постоянно совершенствуется. В войсках сегодня около 4000 различных БЛА. Кроме того, продолжает Бремер, Россия научилась применять небольшие дроны на малых высотах. Пентагон потратил миллиарды на разработку оружия против БЛА, однако на испытаниях эти системы засекают не более 60% малоразмерных целей. Опасения эксперта вызывают и одноразовые дроны Камикадзе, практически невидимые на радарах. От них у НАТО вообще нет никакой защиты. Баражирующие боеприпасы – очень перспективное направление, указывает Лианков. Их сложно заметить и еще сложнее сбить. Для многих ситуаций они незаменимы. К примеру, противник развертывает на линии соприкосновения систему контрбатарейной борьбы. Обстреливать ее артиллерией бесполезно, РЛС срисует, откуда бьют, и пушкарям немедленно прилетит ответка. А баражирующий боеприпас не отследить. Это очень эффективное высокоточное оружие, хоть и со сравнительно небольшим радиусом действия. В целом, заключает Бремер, у НАТО не так много вариантов, чтобы нейтрализовать преимущества России. Надо в максимально короткие сроки нарастить артиллерийские возможности, прежде всего за счет тяжелых орудий и крупнокалиберных РСЗО. Также требуется как можно больше недорогих малоразмерных дронов.